Друзья, всем привет! У нас в феврале начался новый промоушен, ну, J5. И многие спрашивают, какие же условия. Давайте вам порисуем. Так, лампа мешает. Так, вот здесь, смотрите. Вот это вы. И вы создаете 5 клиентов. Смотрите, показываю на чай и осоти. И Например, вот заварной 5 сашель. Он у нас э, в Украине 50 долларов стоит на самовывоз. Э, смотрите, 50 долларов. Клиент, который покупает, он получает скидку 10 процентов. То есть он платит 45 долларов. Если доставка, добавляйте 5 долларов по Украине. 45 долларов, 45 долларов, 45 долларов, 45 долларов. Э, вы получаете за каждого человека по 20 долларов. Видно, да? Вот итого 100 долларов. И за программу J5 вы получаете еще 50 долларов. Если вы эту работу делаете э, на старте своего бизнеса, в первые 30 дней вы зарабатываете еще за быстрый старт еще 50 долларов. 200 долларов. То есть, смотрите, смотрите в магазине, цена 50 долларов, значит скидка 10%. Как получать скидку? Большими буквами вводите. Ну, выбираете продукт, доходите до оплаты, и там использовать скидку. И вводите буквы, большими буквами, ЛАВ-10, вы получаете э, 200 долларов. Смотрите, 45 на 5, 200 вы можете заказать на себя 225 долларов продукт и реализовать. Это может быть, ну, например, чай. Вот раз, за три, четыре, пять. 225, да? Правильно посчитал? 5, 200, да, 225. И 200 долларов вы получаете. Другой продукт посчитайте. Если, например... Э нутропер стоит 60 долларов 10 процентов скидка вы платили 54 смотрите вы можете заказать себе на своих клиентов получите продукт и реализовать его вот эти клиенты которые купили этот вот эту работу вы можете делать неограниченное количество раз в этом месяце единственное за быстрый старт вы получите только один раз 50 долларов а следующие разы вы будете зарабатывать 150 долларов быстрого старта уже не будет уплатиться один раз. Эти клиенты, которые э, один раз купили продукт, они могут в своем магазине еще раз купить. Единственное, они не будут учитываться в G5. G5 это та программа, в которой нужно запис записывать новых клиентов. Компания за G5 платит за новых. Старые, которые люди ваши сделают регистрацию, они в своем магазине на следующую покупку получают еще... 10 долларов, у них в кабинете в этом появляется. 10 долларов, 10 долларов, 10 долларов, 10 долларов. И они следующую продукцию могут покупать уже со скидкой. Поэтому ваша задача найти 5 клиентов. Это может быть разное. Я просто на ESOT э, на чай пример привел. Но вы можете здесь, например, кофе может человек купить. Вот кофе стоит 60 долларов. Значит, 6 долларов будет скидка, 10% кофе. Например, кофе 54. И считайте дальше, Нутробёрз, этот растворимый, энергия. 10% скидка. Добавляете доставку, и вы можете зарабатывать 200 долларов. Если вы давно в бизнесе, то вы получите 150 долларов. Вот такие классные условия. И на повторной закупке клиенты получают 10 долларов. Все, желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить интересные видео и полезные. Ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, нажимайте на колокольчик. И желаю вам удачи. На моем YouTube-канале очень много полезных видео по бизнесу, по нашему, именно ну, по нашей компании, по компании TLC. Вы найдете много полезной информации. С вами был на связи Александр Потапов. Всем пока-пока.